Здарова! Это бла-бла-бла и бла-бла-бла. В сегодняшнем выпуске вы увидите Атаку котов Корейский слэшер Клон League of Legends, Фэнтези ПВП И мрачную аркаду. Поехали! На землю напали инопланетные коты. И только подготовленный агент ДОК может им противостоять. Ведь у него есть перчатка Гоутлет 9001. Перемещаясь по локациям, тебе предстоит затапывать котеек, дабы защитить несчастный городок от тотальной няшности. Сражайся с боссами, а за заработанные монеты модернизируй и улучшай свою боевую перчатку. Стреляй дробью, лазером или разрывными бомбами. Короче, в Агент ДОК тебя ждет ядовитый экшен в духе 80-х с крутым саундтреком и 16-бит музыкальным сопровождением. В 2100 году вирус с незамысловатым названием М неожиданно стал уничтожать, либо подвергать мутации все живое на земле. Мир погряз в хаосе и анархии, и только ты, а кто бы сомневался, способен все остановить. В крутом корейском RPG-слэшере Мутант Metal Blood на твой выбор предоставлены три героя, два из которых платный, А потому на твой выбор один герой с механической рукой, которым ты и будешь лечить бедных мутантов. В игре присутствует прокачка, отличная боевая система, куча и приятная графика, так что часок-другой будет, чем скоротать. Если ты любитель поубивать свое время в League of Legends, то специально для тебя недавно вышла League of Masters, даже как бы названием намекая. Как уже принято в мобильных мобах, бои проходят в режиме 3 на 3 от 5 до 10 минут с целью разнести вражеский ингибитор. На данный момент игра насчитывает уже 20 чемпионов и несколько карт с разнообразными режимами. К тому же League of Masters весит всего 100 мегабайт и катит даже на мобиле твоей бабки. Так что занимай мид и вперед за мамку! Майтон Нейхэм. Батл-арена — это мир приключений и захватывающих PvP-сражений. Проходя кампанию, ты сразишься с множеством монстров, собирая команду из лучших и непобедимых героев, чтобы отбить забытое королевство и победить короля дракона. Собери рыцарей, разбойников, магов, гоблинов, роботов и монстров в одну команду и сражайся с реальными игроками в PvP-режиме. Приглашай друзей, натягивай врагов, продумывай уникальные стратегии с различными комбинациями и приведи свою команду к победе. Победим. Ну и последняя игра на сегодня, это стильная аркада под названием Count Crunches Candy Curse. Распечатав на Хэллоуин коробку с лопьями графа Кранча, мальчик сам того не ведая выпустил зло на свободу. Облачившись в маску с черепом, он отправится в долгое путешествие по четырем мирам, собирая по пути конфеты и наклейки для разблокировки новых способностей. Прыгай, стреляй и истребляй от родья ужаса. Тебе ждет великолепный геймплей в сказочном стиле оформления мультфильмов Тима Бертона. и невероятная хэллоуинское приключение. А на сегодня это типа все. Подписывайся на канал, вступай в группу и качай игры с нашего сайта бесплатно. Вот класснув прям по этой кнопке можно туда перейти. Работает? И не пропускай предыдущее видео. Это был обзор от моб.орг и я Трэш. Увидимся!